Mm. <music> В Казани отметили День русского языка. Одно из основных мероприятий стало торжественное возложение цветов к памятнику Александра Пушкина. В мероприятии принял участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Конечно же, такое событие не могло обойти стороной и Казанский федеральный университет. Стоит отметить, что представители Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого приняли участие в мероприятии. Впрочем, на праздновании присутствовали студенты и преподаватели и других институтов. Дата 6 июня была выбором. Не случайно. не Именно в этот день отмечается день рождения Александра Сергеевича Пушкина, великого русского поэта, чей вклад в сокровищницу мировой литературы трудно переоценить. А русские языки, например, богатые языки. Мне нравится русский язык, потому что, по-моему, это очень хорошо звучит. Русский язык для меня – это очень интересный язык. Адель Шамилова, «Универ Ньюс».